Благодаря съемным протезам наши пациенты могут вернуть себе красивую улыбку и возможность пережевывать пищу. Они показаны при больших дефектах зубного ряда. С их помощью можно избежать смещения оставшихся зубов и их перегрузки. Также можно использовать съемные протезы во время подготовки к протезированию зубов на имплантах. Правильно сделанные протезы хорошо держатся во рту и незаметны для окружающих.